Я, находясь на своем рабочем месте, могу видеть, начиная от суточного плана полета, от загрузки рейсов, от регулярности рейсов, где какое, где какое воздушное судно находится в данный момент, на какой стоянке, как момент движется воздушное судно. То есть я вижу, если мне необходимо, я перейду в другую программу и вижу, кто на этом рейсе работает, кто контролирует этот рейс кроме того, вот коснусь багажа то мы видим, как идет его так сказать, движение багажа где он находится в данный момент то есть это упростило работу мы ушли от так сказать, ручного диспетчеризации ручной, когда велись планы полетов размером там формата А1 а то еще и больше приклеивали в зависимости от количества рейсов в сутки. То есть система позволяет все оперативно работать, облегчила нам труд и взаиморасчеты. Экономисты все видят тоже сразу же. Это, так сказать, движение вперед.